В любой ситуации есть решение, есть выход для человека. Никогда не дается сверх сил. Всегда это помните и включайте ресурсы. В данном случае все очень просто. Скорее всего, и вы это понимаете, но я говорю сейчас больше не для вас, а для всех. Скорее всего, вы своим избыточным материнским чувством Сына своего привязали с детства к себе. Скорее всего. То, что, когда в семье расставлены э, системы ценностей гармонично, то с мужьями обычно не расходятся. Обычно идет гармоничная, счастливая жизнь. А если вы разошлись, значит, ваш муж не получал от вас того, что он мог получить в полном объеме. И чаще всего... Причиной этому является дети, мать переключается на детей. Знакомая картина, знакомая. Аня откликается, да. Понимаете? Так вот, мальчик был привязан к маме больше, чем нужно. Поэтому для него трагедия, когда мама с отцом разошлись. А это бывает только в том случае, когда дети привязаны сильно привязаны. И чем сильнее привязаны, тем больше трагедия. Когда не сильно привязаны, то это событие пройдет легче. А если правильно его подать, то ребенок даже может ощутить еще большую радость от этого. У него не, не один отец, а два отца, из, которого, из каждого можно получить по айфону. Ну, грубо говоря, ну, понятно, да? То есть это когда ребенок легко. Поэтому сейчас вам нужно, понимая это, прожить буквально сегодня вечером, погрузиться в медитацию, отключиться от всех, закрыться и прожить каждый день. Ваша, с момента вашего знакомства с мужем прожить мысленно, ну, каждый день это условно, но прожить все этапы ваших взаимоотношений на более высоком уровне. С благодарностью мужу за любовь, за все хорошее, что было. Оно было, даже если там было и плохое, но обязательно на хорошее. За сына. За то, что стали женщиной, матерью и так далее, и так далее. То есть прожить все вот это в другом к нему отношении. Прожить до сегодняшнего дня и дальше пожелать. Я желаю тебе счастья, любви, радости и так далее. Это первое, что сделать. Второе, что здесь же следом сделать. С момента беременности прожить с ребенком отношения, более свободный. Не мой ребеночек, а наш ребеночек. Понимаешь? И так далее, и так далее. Все через глубокое взаимодействие с мужем, что это наш общий, что он свободен, что мы с тобой, с мужем, мы с тобой первая ценность, а ты, парень, ты, ты наш, ты все, но у тебя своя, свой процесс и так далее. То есть, выстроить систему ценностей. Таким образом, и прийти к тому, что вы он у вас свободный. И все те ваши, э, вспомнить детский, э, в детстве с ним ситуации, где вы его контролировали, опекали, направляли, лишали свободы, все это переиграть. Везде он свободен. Он мужчина. Везде. И с первых дней беременности, говорит, зная, когда, что мальчик какой ты замечательный мужчина будешь! Как ты? То есть, все время обращаться к нему как к мужчине. Ты мужчина, ты супер! И так далее. Ты вырастешь таким. То есть, все время к нему, вот прям, вот он лежит, вы там его купаете. Какой мужчина классный, растет! И так далее. Прям мужчина, мужчина, мужчина, мужчина. Вот в течение всей этой медитации, пока вы не пройдете до сегодняшнего дня, все время говорите ему это. Потом ложитесь спать. Есть и третье. То есть это первое, второе, а теперь третье. Сказать, ты уже становишься мужчиной, и ты вправе принимать решение. Я поддержу твое решение там, жить с отцом, например. Вы к нему с таким уважением. Ты мужчина. Я понимаю тебя. Я это, Объяснить ему, что и как. Объяснить ему, что я не смогла в то время так построить отношения с отцом. поэтому, то есть Взять эту ответственность, ему объяснить это. И тогда он все услышит. Я к тебе обращаюсь, мой сын, ты можешь. Я тебя люблю, мы все тебя любим. Поэтому прими решение вот, жить с отцом или с нами. Хочешь, поживи еще с нами немного. Я постараюсь по-другому строить с тобой отношения. В общем, там еще надо, это уже более глубоко, это нужно, сами понимаете, более глубоко с вами беседовать, чтобы увидеть какие-то еще, еще рычаги. Но вы суть поняли?